Вы хотите стать долларовым миллиардером и попасть в топ 10 богатейших людей? Окей. Сейчас вы узнаете четкую инструкцию, как это сделать. Все можно узнать благодаря статистике. Если вы посмотрите в список Forbes, то можете заметить, что они имеют миллиарды, но не наличными. Это их состояние. К примеру, капитализация компании оценивается в триллион долларов, и главному герою принадлежит 17% доли от компании. Естественно, его состояние оценивается в 170 миллиард долларов. То есть все так просто. Прочитайте об Илоне Маске, Джефф Безосе, прочитайте о российских предпринимателях, таких как Абрамович, Игорь Рыбаков. У них есть компании, капитализация которых высокая и обеспечивает им такое состояние. Возьмем, к примеру, Тимура Турлова и его брокерскую компанию Freedom Finance. Большинство их клиентов находятся в СНГ. По всему СНГ у них расположены точки – дочерней компании. Потом они открыли холдинг США, то есть маму этих компаний. И так как мама находится в США, компания считается американской и может торговаться в Найс nice, Нью-Йоркской бирже акций. Преимущество рынка акций Америки в том, что там больше средств крутится по сравнению с другими рынками акций. К примеру, перед вами график цены акций Freedom Finance. Акции компании начали торговаться с октября 2017 года. Акции торговались по 2 доллара и уже в 2021 году достиг цены 60 долларов. Капитализация компании выросла в 30 раз, то есть так создается большой капитал. И это можете сделать и вы. Для этого вам все же потребуется первоначальный капитал, а потом вам придется развить свою компанию, чтобы вас включили в такие листинги, как Nasdaq или S&P 500. Потому что у компаний, которые включены в такие листинги, есть больше возможностей стать замеченным среди других компаний. Поставьте лайк и подпишитесь, если верите, что сможете создать мировую компанию и сколотить миллиардный капитал. Всем желаю удачи и успехов. Всем пока! Oh <laughs>